Доброго времени суток, друзья. Вы на канале компании Радиосила. В этом видео мы расскажем вам об автомобильной радиостанции Optim Travel. Рассмотрим, что входит в комплект поставки. Инструкция, конечно же, которую никто не читает. Сам блок радиостанции. гарнитура тангента на витом кабеле, набор крепежных винтов и кронштейн тангенты, ну и скоба крепления блока радиостанции. Итак, габариты. В целом блок больше по размерам, чем у радиостанции подобного форм-фактора и выполнен из пластика. Только задняя часть с радиатором из металла. Сверху у нас наклейка с серийным номером. Снизу динамик. Разъем подключения тангенты RG45, как и у аналогов. Заменить на 8 разъем в целом не проблема. Сзади, как мы уже говорили, расположен радиатор. Гнездо подключения антенны и гнездо под дополнительный динамик, при включении которого основной в рации отключается. Кабель питания примерно метр тридцать с расположенным на нем предохранителем. И тангента также пластиковая. На ней расположены все органы управления. Сзади зачем-то продублирован серийный номер. Довольно большой дисплей. Микрофон расположен над ним. И здесь также дублируется динамик. В отличие от Apollo, нет разъема под гарнитуру. Частотный диапазон 27 МГц, включает в себя 240 каналов в 6 сетках без дырок. Есть переключение налей и пятерок, амплитудная и частотная модуляция. Рабочее напряжение 12 и 24 вольта. Волновое сопротивление антенны 50 Ом. Максимальная мощность от 24 вольт – 12 ватт, от 12 вольт – 6 ватт. Рация включается на большую среднюю клавишу под дисплеем, она же отключает динамики. Справа расположены кнопки регулировки шумоподавления и переключения типа шумоподавления. Следующая кнопка переключает модуляцию, она же при удержании блокирует клавиатуру, но при этом громкость и шумодав мы можем отрегулировать. Слева расположены кнопки переключения громкости и кнопка входа в меню. Сверху двумя клавишами мы переключаем каналы и сетки перебором. При удержании каналы переключаются по 10. Средняя клавиша осуществляет быстрый переход на 15 канал дальнобойщиков. И при удержании переключает между нулями и пятерками соответственно. В радиостанции есть меню, оно включается удержанием клавиши F. Переключается пункт меню этой же кнопкой. Изменение параметров происходит клавишами громкости. В меню у нас несколько пунктов. И первое это выбор языка, русский и английский. Далее яркость дисплея. Здесь 5 уровней. Следующая. Цвет подсветки. 7 вариантов. Далее звук нажатия клавиш. Можно включить и выключить. Следующая. Отображение частоты на дисплее. Также можно включить и выключить. Следующий пункт. Подавитель помех по питанию. Затем фильтр высоких частот. Следующая мощность передатчика. Высокая и низкая. Далее. Ограничение времени работы на передачу. Сигнал окончания передач. Тут 8 вариантов сигнала. Следующий пункт – автоматическое включение рации при подаче питания. Следующий пункт интересный – это выбор активных динамиков. Тут можно поставить, чтобы звук шел из обоих динамиков или из какого-то одного. Ну и последний пункт – это сброс на заводские настройки. В принципе, все просто и понятно. Радиостанция Optim Travel это такой урезанный вариант Optima Polo, но при этом может работать с напряжением в 24 вольта. В комплекте нет удлинителя тангенты, но на грузовой машине он и не пригодится. Меню на русском языке является приятным бонусом. Правление радиостанцией простое, но без каких-либо заморочек. В целом мы думаем радиостанция найдет своего покупателя как среди водителей грузового транспорта, так и легкового.